Всем привет! Желание человека верить, надеяться в свою внутреннюю веру, именно к своей душе, в духовном плане, на что-то понадеяться. Надеяться именно на то, что человек не может или не всех, или не всех исполнить свою мечту или свое желание. И надеяться, верить, что желание исполнится. Всем пока!